В наших очках тебя не узнать. Выпускники нашей городской необычные команды, волонтеры. Так <плэп> да, как на данный момент в Татарстане не происходит ни одного активного мероприятия, волонтерам делать нефиг, поэтому мы играем в КВН. Тут фанатов в нашу зал Вот так три и вот так два Как розыгрыша в Инстаграм. Нас много и все верят нам Так парни, что за фигня тут происходит? А что, не видно? Успокойтесь! Парни, вы понимаете, что мы играем в Лиге Кама? — У нас есть что-нибудь нормальное? — Конечно, есть. Песня. Когда-то я был маленьким, маленьким мальчиком, Но проглотил меня однажды большой и злой человек. Помоги мне! Так ты что, обалдел, что ли, совсем? Встань на свое место. Я чё тебе? Собака на свое место вставать. <смех> так, парни, успокойтесь! Вы что, вообще неадекватные? У вас в жизни хоть что-то новое может быть происходит. <смех> да. Я вот недавно понял, то, что зимой взять качельки, ну, это как-то ненормально. Ага, а то, что ты их летом ешь, это нормально. <смех> <смех> так, парни, что происходит? Мать моя, твоя мать, братишка. Не горячись, не горячись, Слушай, послушай еще одну песенку. Однажды с Маринкой похавали на рынке. Маринка, Маринка. Эй, Руслан, идёшь поминки? Парни, ты чё, вообще неадекватные, что ли? Артур, да ты достал, сам покажи что-нибудь. Знаю, я этого не хотел. Блин, Джинсы порвал что ли? Короче, все, давайте начинайте, я засну пока. Ну что, пулеметы юмора заряжены? Вчера шел по темке и бомжи мне говорили, подайте ради бога, вот я и подаю. Если бы Шарапова начала курить кальян. <связывается> Отлично устроилась на работу консультантом. Извините, вы не подскажете мне? Аша, -а -а -а. -а -а. сам думай. Ситуации. Мужчина, у нас в банке нельзя лежать, вставай! Бля, устал бы долбой! Каждый человек, ну О, нормально! Хоть один порядочный человек, появился. Развод в креативной семье. «Дорогой, ты меня не любишь и не ценишь? Мы с тобой расстаемся!» ну, «Хорошо, хорошо, давай забирай вот эти все свои подарки очень нужные, вот это вот, зачем мне гибкий карандаш дома? Он очень нужен, конечно, забирай!» «Забирай тогда вот этот свой дуршлаг без дырок, кастрюлю с дырками, вообще тупые подарки у тебя!» «Конечно, какая-то сообразительная у меня, да? Вот так, значит, вот так, хорошо, алло, все, зачем мне одноразовый телефон дома? Нафига он мне здесь тоже ночью? — Объясни, пожалуйста. Скотина, забирай вот эту вот свою невидимую помаду. Вообще чувак, ты что ли? А ты мне даже лучше было. Ну хорошо, хорошо. Вот это все забирай. Забирай вот это все. Вот это вот все. Мне зачем вот это нужно, вот это? вот. Зачем мне на морфоку с объясни? Ах, ты Забирай вот это вот тогда свою, вот это вот ненужный фигня! Абсолютно! Ну, давай заберу! А нет, я меня А не Адама. пошел ты! Вот все, это. мы с тобой расстаемся! Вот там, вот так, тут ну ладно, дорогая, ну ладно. Ну ты? у меня сюрприз для тебя не смотри. Да? Ну ладно, какой? Ну что, время смотри, держи. Ой, красивые, какие вкусные, наверное. Что съешь? Что это? Таблетки гормональные, сколько больше? Скоти, я тебе сейчас... Многие из нас в этой команде еще учатся в школе, но мы уже все играем в студенческой лиге. Поэтому закончить бы хотелось словами наших друзей из юниор-лиги. Нифига себе! Эти черти теперь в Лига Ка играют что ли? Волонтеры в первый раз на этой сцене. А я... хотим бы вам доказать, что волонтеры в теме. Вы в нас не верите, но ведь еще не знаете, что волонтеры с целью круче. чем с вами! Шутим по благам.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 Обучение по направлениям. Звук. Данскол. Three and four. Турк. Hip hop. High heels. Just fun. Школа танцев Diamond. Приходи, танцуй.